привет всем итак по результатам голосования в эту субботу 15 декабря в 21 час по московскому времени мы разбираем фильм плавание с акулами он же среди акул он же swimming with sharks он же the body factor обязательно необходимо предварительно посмотреть фильм сделать это несложно достаточно зайти например на видео яндекс.ру набрать в поиске Swimming with Sharks 1994, и вы увидите даже два разных перевода. Очень серьезный фильм с Кевином Спейси из ранних фильмов, к сожалению, не заслуженно обойденный вниманием. Тоже с элементами Клякс Роршаха, поэтому каждый в нем увидит немножко свое. Об этом и поговорим. Среди прочего, через этот фильм я узнал композитора по имени Том Хилл, из-за которого мне пришлось зарегистрироваться на iTunes, потому что нигде в другом месте я не смог купить его альбомы. Обратите внимание, возможно вас заинтересует. Итак, суббота, 15 декабря, 21 час по московскому времени на моем канале. До встречи!